Рецепт приготовления запеченной Дорады с лимоном к новогоднему столу, рецепт приготовления средиземноморской рыбки сделает ваш праздник ярким и незабываемым. Такая рыба как Дорада будет украшением любого праздника, травы и специи придают нежному мясу рыбы особую пикантность, такую рыбу очень хорошо запекать. Досмотри шинвида и я предложу записать список ингредиентов. 1. В первую очередь размораживаем рыбу, это занимает примерно час, затем под проточной водой ее промываем, очищаем, потрошим. 2. Измельчите лавровый лист, эстрагон и базилик, можно в эту компанию добавить свежего розмарина, петрушку измельчите, нарежьте лимон, пропустите через пресс чеснок. 3. Просушивайте рыбу бумажным полотенцем, натрите солью снаружи и внутри. Посыпьте перцем, травами, 2-3 кружочка лимона, отправьте в брюшко. 4. Смажьте фольгу растительным маслом, выложите на нее чеснок, затем рыбку, посыпьте петрушкой. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. 5. Полейте рыбу вином и оливковым маслом. Края фольги желательно слегка завернуть внутрь, заверните рыбу края фольги вверх и выложите на противень 6 минут на 30 противень отправляем в разогретый духовой шкаф огонь средний после рыбы перекладываем в тарелки и украшаем лимоном лайкайте подписывайтесь комментируйте теперь о составе нашего блюда масло оливковое 4 столовые ложки дорода 4 штуки масло растительного 20 мл, столовое белое вино, 100 мл, перец и соль, по вкусу, пучок петрушки, 1 штука, базилик, 1 столовая ложка, лимон, 1 штука, эстрагон, 1 столовая ложка, лаврового листа, 7-10 штук, чеснока, 2 зубчика, количество порций, 4. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Друзья, до новых встреч!